всем привет на моем канале сегодня приготовлю такой цветочный букет для этого мне понадобится всего белок и сахар такой букет не только удивит но и порадует что его можно съесть мне понадобятся белки из 6 средних яиц необходимо отделить так чтобы ни капли желтка не попала в белок иначе он не взобьется белки необходимо взвесить смотрите чтобы миска была все чистая и сухая обезжиренная вес моей миски 106 грамм поэтому я ее просто отминусую Получается 242 грамма белка. Мне необходимо в 2 раза больше сахара. Это 484 грамма. Я буду готовить на швейцарской меренге. То есть сейчас миску я буду ставить на водяную баню, чтобы полностью растворился сахар. Подробный рецепт вы можете посмотреть. Ссылочка у вас сейчас появится на экране. Все ссылочки будут также под видео в описании и в комментариях. Сначала необходимо до однородности перемешать. Вы можете готовить на той меренге, которая которой привыкли. Добавляю пол чайной ложки лимонной кислоты. Вода у меня подкипает, и я оставлю на воду. Она у меня так вот будет плавать, пока полностью не растворится сахар. Затем я буду взбивать ручным миксером и добивать буду планетарным. Однако два способа приготовления и ручным миксером, и планетарным у меня есть на канале. Все ссылочки будут под видео. Я нарезала пергамент на квадратики, примерно 5-6 см в сторона. Гвоздик понадобится, краситель у меня Americolor есть розовый. Потом сухой K Colors зеленое яблоко. Вот такие тоже российские гелевые красители водорастворимые. Здесь у меня голубой и сиреневый. Шпашки и две насадки, насадка листик с глубокими прорезями. Эти насадки без номера и насадка для розы примерно 2 см, может 8 мм. Когда крупинки сахара вот между пальцами не чувствуются, тогда я сейчас беру вот ручной миксер ну, 300 ватт, бош, начинаю взбивать. Когда масса уже вот такая плотная, я ее сняла с огня, сейчас перекладываю в дежурный миксера планетарного. Это все можно сделать с ручным миксером, просто добавить в два раза меньше э, белка. Допустим на 3 белка, либо на 4, но не на 6. Меренга готова, она отлично держит форму, никуда ничего не плывет. Для начала я окрашу меренгу сухим красителем, зеленое яблоко, потому что необходимо дать время постоять, чтобы все вот эти частички, они растворились. Сиреневый и капелька голубого. В интернете можете поискать, есть специальная табличка смешивания цветов. И вот я покажу, что еще вот здесь видны такие крупинки цвета, которые сейчас я перемешаю. Беру пакет без насадки и в одну сторону кладу фиолетовый цвет. С одной стороны. Со второй. Закладываю делаю, так как насадка одна буду менять мешки, беру мешок с насадкой для розы и вставляю сюда, ну, например, вот этот. Так цвет сиреневый у меня будет с этой стороны, где узкая часть. Начну с розочки. Делаю основу. И укладываю листочки. Насадку можно развернуть, тогда цвет будет там, где вы захотите. Сразу сделаю листочки и убираю. разверну насадку немножко и здесь у меня уже идет полосочка как вот краешек прорисовывается Сейчас немножко другой цветочек, но тоже очень красиво будет смотреться в букете. И в серединку я сразу посыплю бусинками. С учетом того, что у меня все будут цветочки на палочке, поэтому я укладываю мою противень вверх дном, чтобы не заламывались края у палочек. Укладываю мой коврик силиконовый, можно просто пергамент. Палочки у меня 30 сантиметровые, можно абсолютно любые. И вставляю в цветочек. Прокручиваю. И оставляю в покое. Вставила, прокрутила. Я держу насадку острой стороной вверх, делаю такие листочки, чем-то похожие на тюльпан. И сейчас сразу на противне вот такую штучку. Она тоже будет на палочке. И сверху можно посыпать тоже бусинками. У меня есть белые. Насадку нужно помыть, и в этот же мешок вставила насадку, делаю основание и розочку. Раз, два, три. Добавлю пару листочков и шпажку, сделаю листочки такие тоже на шпажках, пару штук. я сделала запасом, в случае чего если лопнет, либо выделится сироп, я могла поменять, или добавить вот такие розочки вот такой цветочек я отправляю сушиться в духовку, регулятор ставлю на минимум, приоткрываю дверцу на 10 сантиметров, сушу примерно 2-3 часа, у меня обычная газовая духовка, если у вас электрический духовой шкаф, тогда 70-80 даже 60-80 градусов плюс конвекция, если нет конвекции, тогда просто каждые полчаса приоткрывай дверцу Везде сушилось три часа, оно высохло. Сейчас покажу. С пергамента снимается отлично. Роза. Дальше покажу вот эти цветочки. Вот это тоже готово. Такой двухцветный. При сушке, обращайте внимание, допустим, вот эти розочки у меня дольше подсыхали, потому что у них объем большой и высота. Вот эти быстрее высохли, эти тоже быстро. Как красиво будет смотреться. Мне понадобится для каждого цветочка упаковка. Вот такие пакетики посованные идут. Здесь примерно 15 на 10 сантиметров. Продаются в кондитерских магазинах. Плюс вот такие металлические зажимы. Они бывают разных цветов. Данные я покупала на сайте Алиэкспресс. Они мне очень нравятся. Они металлизированы. Очень удобно фиксировать вот такого плана зажимчики осталось упаковать каждый цветочек упаковку подбирайте по размеру либо а, наоборот подгоняйте по размеру цветочки сверху накладываю зажим и сзади закрепляю закручиваю и так делаю с каждым цветочком Возьму скотч, мне необходимо собрать букет. Вот такой букет у меня получился. Я сейчас подравниваю хвостики. Отрезаю ненужные. Закрываю листом А4. Беру крафт-бумагу. Вот такой необычный, сладкий, съедобный букет. Получился у меня немного фантазии, крафт-бумага, упаковочка, белок и сахар всего-то. Получилось красота. Так что, кому это видео понравилось, было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Пока-пока.